Всем привет! Сегодня рассмотрим э, правила, ну у меня это 14, а вообще у Скотта Мейерса в этой книге это второе правило. Предпочитайте приведение типов э, в стиле C++. Итак, что же это означает? Э, ну, суть правила такова, то есть я здесь одновременно озвучу частично это правило, ну и плюс э, пробегусь с небольшими примерами по типам э, приведений типов в C++ потому что по этому у меня видео не было но ну, заодно как бы как говорится одним выстрелом двух зайцев или одним зайцем там дву, два выстрела э, так значит в чем суть правила э, приведений типов в языке в стиле языка C э, не применяется так широко, как могло бы. Во-первых, как пишет Скотт Майерс, это грубый инструмент, практически позволяющий привести произвольный тип к любому другому. И было бы неплохо более точно определять цель каждого приведения. Например, существует большая разница между приведением указателя на объект Const к указателю на объект, не являющийся const. Традиционное приведение типов, а традиционное это вот оно, вот приведение в стиле C, не различает эти два случая. И вторая проблема с приведением типов заключается в том, что в случае его применения очень трудно обнаружить. Что на самом деле правда. Ну это я от себя говорю. Вот такие вот записи. Иногда легко пропустить глазами, потому что таких записей может быть много. Это может быть вызов функции, которую передаем еще что-нибудь, еще что-нибудь, и там приводится к типу. Короче, это сложновато увидеть. Не только глазами, но иногда порой сложно всяким статическим анализаторам кода, которые несовершенны. И некоторые, некоторые статические анализаторы могут где-то затупаться, запутаться, затупить и, короче, не обнаружить это приведение. А статический анализатор кода для чего нужен? Конечно же, для того, чтобы проанализировать и обратить внимание программиста на потенциальные проблемы или ошибки. Так вот, синтаксическое вот это вот приведение типов состоит всего лишь из пары скобок и идентификатора. А скобки и идентификаторы используются в C++ повсеместно. Таким образом, нелегко ответить даже на основной вопрос. Использует ли программа приведения типов? Это происходит потому, что человеческий глаз не всегда замечает код приведения типов. Ну, а также утилиты, о которых, о которых я сказал. Это статические анализаторы кода или просто какие-то редакторы. Так вот. Uh, ну и если в языке, это я уже от себя говорю, есть приведение типов, значит их нужно использовать. Ну и первый, первый, 1 ну их всего четыре типа. ConstCast, StaticCast, DynamicCast и ReinterpretCast. Вот так Четыре вот. типа uh, приведений типов. Uh, Итак, давайте начнем пример-пример сразу же с, ну, example один, да. Здесь понятно. Смотрите, здесь будет ошибка, когда я попытаюсь указателю присвоить другой указатель, да. Здесь char указательно char, а здесь указательно int. Соответственно, здесь ошибка компиляции. В языке C мы поступили бы вот так вот, и все хорошо. Если использовать C++ способы, то работать будет только вот этот -inter -pre -inter -pre вот такой каст. потому что все остальные работать не будут. Ну почему они не будут работать? Вот это приведение типов, оно самое, самое такое нахальное и самое беспредельное приведение типов. Говорят, что оно не портируемое. Yeah. И результат может быть некорректным. То есть тут никаких проверок не делается. В данном случае считается, что вы лучше компилятора знаете, что вы делаете. И вот таким вот способом говорите компилятору молчать, не ругаться и не предупреждать. Обычно используется для того, чтобы привести указатель к указателю, указатель к целому, целое к указателю. Ну будет небольшой пример. На этих же вот при этих же преобразованиях, при каких-то что-то, при каких-то проводятся проверки, какие-то при каких-то там другие проверки. Ну, короче, сейчас разберемся. Итак, итак, const_cast. Что такое const_cast? А, ну, он снимает модификатор const. И volatile, есть такое э, ключевое слово volatile. Я о нем не говорил, но э, с помощью этого слова, к примеру, с помощью слова const, ключевого слова, да, мы говорим, что объект не меняется. С помощью volatile мы говорим компилятору, что это переменная, что, что к этой переменной нельзя применять оптимизацию. Так вот, вот этот constcast, он снимает константность, либо volatile. И добавляет константность. Ну, может добавлять константность или волотаю. Ну, волотаю вряд ли, вот константность он добавит. Теперь давайте посмотрим пример. В данном случае, смотрите, есть у нас сишная строка. Ну, массив чаров. Кон, она константна. И есть просто указатель. Теперь, смотрите, если мы просто попробуем обычному указателю присвоить, Константный указатель. то будет ошибка. Вы об этом знаете. Чтобы это обойти. Мы уже сишными способами. Воспользоваться. Ну сишными способами. Это делать не будем. Вот. Будем это делать с помощью C++. Так вот. Вот таким вот образом. Мы снимаем константность. В данном случае. Вот это у нас const. Chart. И мы приводим его к... То есть это указательно на const char. А здесь мы, как вы видите, const нету. Мы указываем, приведи его к char. И все хорошо. В данном случае мы сняли константность. И меняя первую буковку а, она меняется еще и здесь. То есть вы должны понимать, когда можно и когда нужно это применять. Дальше аналогичный пример. Это с ссылками. Вот есть константа строка C++. И я хочу определить и объявить ссылку. Просто вот так вот не получится, потому что это константа. А вот таким вот образом я изменяю константность. Дальше, точно так же для... Ну, это со строкой, это с, просто с с, с... с... здесь не ссылка, а здесь указатель, да. То есть мы снимаем, мы берем адрес у э, этого объекта. А так как он константный, нам надо снять эту константность. И смотрите, когда, когда, когда нам нужно добавить. Смотрите, может быть такая функция, которая принимает в качестве параметра просто указатель на int. И здесь меняет. В данном случае, что нам надо сделать? Просто передав, вызвал функцию и передать адрес константного объекта, у нас не получится. Значит, что? Нам надо снять эту константность. Вот мы вот так вот делаем. И... И, и, и, Иногда бывает, нам надо добавить константность. Что значит добавить? Ну, к примеру, это может быть шаблонная функция. Вот такого типа. Как мы видим, шаблонная функция. И, вот мы ее вызываем, все хорошо работает. Давайте попробуем выполнить вот этот код. Скомпилировать точнее. Вот здесь мы должны были получить ошибку. А, вот она, да. Все верно. Почему ошибку? Потому что здесь мы указателю и А и в данном случае у нас это просто обычный указатель на инт. Так вот, мы этому и добавили константность. То есть он был просто указатель на инт. А в этом случае мы сказали, нет, ты теперь константный указательный на int. И под шаблоном у меня были видео, поэтому вы знаете, что тут, грубо говоря, идет подстановка. Как с макросами. Ну, а на самом деле просто генерится функция с, с, с, с вместо вот этого t. Т. Просто идет const int, да, там у нас const int, да, указатель. Соответственно, что мы получаем? Ошибку компиляции. Почему? Потому что сюда зашел, зашла константа, которую мы внутри пытаемся изменить. То есть, какой можно сделать вывод, ну, даже не вывод, подытожим, да, const cast. Он снимает const и volatile и добавляет const, ну, там где это нужно. Ну и, конечно же, если там приведение типов не удалось и при const-касте, и при dynamic-касте, и при stati-касте, то э, на этапе компиляции будет ошибка. Поэтому очень удобно. Следующий, следующий пример. То есть это же все на гитхабе будет, поэтому вы без труда сможете ознакомиться, либо освежить память. Да? Следующий пример. Статик каст кстати, каст может быть использован для приведения одного типа к другому. То есть, то есть, то есть, то есть. Давайте рассмотрим пример. Ну, на этапе компиляции тоже идет проверка, и если не получается, то мы получим ошибку. Теперь смотрите, один тип к другому. В данном случае у нас есть double и есть integer. В этом примере у нас что получается? Грубо говоря, здесь приводится скорее всего к был, И вот это дабл присваивается into. По-хорошему мы получаем warning. Потому что он говорит, что будет урезано, То есть дробная часть усечена. Чтобы этого не было, используем статик каст. То есть для таких вещей, чтобы просто даже убрать ошибки не ошибки а предупреждения используется часто статикаст то есть в тех участках кода где программист четко знает что вот здесь этот ворнинг ну как бы компилятор говорит правильно ругается как бы на ворнинг но здесь он не имеет никакого влияния да ничего страшного не будет так так так то есть это из одного типа другой Оператор каст обладает, обладает теми же возможностями, что и приведение типа общего назначения <coughs> в стиле языка C. То есть на него налагаются аналогичные ограничения. То есть, например, так же как и в языке C, с помощью StaticCast вы не можете преобразовать переменную типа строк в int или переменную типа double в указатель. То есть это просто один тип к другому. А, ну, то есть, если говорим о простых типах. А, ну, ну, ну, ну, и давайте рассмотрим примеры, примеры static каста. Ну, с этим понятно. Дальше. М -м, дальше, дальше, дальше. Что я тут делаю? Есть, а, а да, хотел уже уточнить. А, единственное, что можно делать, это приводить указатель на void к любому другому указателю. То есть в данном случае это может быть вот здесь указатель на int, на double, на float. Вот, то есть с void в другой тип указателя с помощью статьи каста можно. По-другому нельзя. В данном случае, к примеру, с int в char или там с float в char или еще еще нибудь, куда-нибудь. Вот, то есть здесь такое попустительство только для void. Но только для того, чтобы... Ну, чтобы можно было работать с другими библиотеками или вообще с потоками данных Потому что, как правило, как правило, мы можем принять просто какой-то указатель на что-то, обычно на Void И ну какой-то поток, стрим И оттуда читать данные Читать, конечно же, обычно по байтам читают, но, но все может быть Так вот, как вы видите, для Void работает, для других типа указателей не работает Но с этим разберетесь не думаю, что будет сложно. Так, это что? Это я не знаю, тут, зачем тут это написано. Тест. А, блин. Здесь я оставил в языке C. Короче, это оператор приведения к типу. Если какой-нибудь объект будет приводиться к какому-то типу, то компилятор сначала посмотрит, есть ли для этого правила, описанные программистом. Вот они описаны. Это как, наверное, как бонус или еще что-нибудь. Вот, это оператор W, это когда будет приведение к даблу. Если мы попробуем кинту, то скорее всего он, мы тут сейчас получим. Вот так вот давайте. Че? Ну, здесь компилируется только потому, что есть оператор приведения к Double Короче, попробуйте, Давай, ладно, давайте Ну, если вдруг кто не знает, давайте оператор к Intu еще приведем 1.0 Давайте попробуем выполнить Вот Так, так, так, вот, выполнился этот оператор Сейчас, по идее, 2 должно выполниться Ну-ка, сейчас еще раз запущу int, а потом double, да. Почему double? Потому что в этом случае у нас приведение к int у произошло и вызвался наш собственный оператор, а вот здесь просто по умолчанию шло приведение. Потому что db это double значение. Короче, идем дальше. Dynamic cast. Для чего нужен Dynamic cast? Это безопасное приведение по иерархии наследования, в том числе и для виртуального наследования. Ну, виртуального наследования у меня примера нету, но обычное наследование есть. Классы должны быть полиморфны, то есть в базовом классе должна быть хоть одна виртуальная функция. Если этого нету, то возникнет ошибка компиляции. Ну, давайте посмотрим. Смотрите, вот самый первый пример. Базовый класс А и наследник А. Класс не полиморфен, то есть здесь нету ни одной но и виртуальной функции. И если мы попробуем сделать преобразование, то есть указателя, вот -A, ну то есть указатель на базовый класс, мы присваиваем, мы выделяем память для наследника и присваиваем адрес, да? Так вот, если мы попробуем это e сделать, привести э, этот указатель наследнику все-таки то у нас получится ошибка компиляции потому что на нету э, ни одной виртуальной функции класс не полиморфный и поэтому смысла вот такого никакого нету приведения э, теперь пример когда у нас есть когда класс полиморфный вот у нас есть базовый класс b bsb и два наследника child b и child c Виртуальная функция у них тест, Ну, тут без разницы. Теперь смотрите. Теперь, теперь, теперь делаем вот так. И все у нас работает. То есть, мы вот здесь настраиваем указатель. То есть, указатель у нас вообще на базовый класс. Но мы перенастраиваем таблицу виртуальных функций на наследника. Выделяем память. Выделяем, создаем объект chilledA. И присваиваем сюда этот адресочек. Так вот, когда нам нужно, смотрите, зачем это вообще делать, да? Вдруг у кого-то возникнет вопрос. Ну, а как мне доступиться к функции, к функции наследника, вот TestChill? Ну, вот как, как он? Как? Никак. То есть, работая с, через указатель на базовый класс, я имею доступ к функциям только базового класса. Соответственно, Соответственно, надо привести его к тому правильному типу. Ну, таких вещей желательно избегать. Просто если повсеместно уже у вас вот такие вот преобразования в коде, значит возможно проблема где-то в архитектуре. Возможно. Так вот, смотрите, когда я преобразовал, а я знаю, то есть нужно быть уверенным, что вот этот указатель на самом-то деле это наследник, то ребенок. Так вот, когда мы Преобразовали, то мы получаем доступ к функциям наследника. Э, смотрите, еще такую интересную вещь. Е. Э, э, э, э. Так, где у нас э, класс B? С, с, с, с, т, таким способом можно еще определить а ч, э, указатель на какого нас, э, указатель какого, ну, какого то типа, скажем, да? потому что у нас есть базовый класс B и два наследника B и C. Так вот, работаем мы вообще через базу, указатель на базовый класс, вот он. Но тут может быть либо chill B, либо child C. Как же узнать, кто есть, ну, кто ты действительно? Здесь в коде мы это видим. Но дело в том, что этот указатель может передаваться в другие функции и там идти работа с ним. Соответственно, проследить глазами какого-то типа реально мы не можем. Более того, это все может меняться динамически. Теперь смотрите, ну, смотрите, если Dynamic Cast вернет null, значит P-base не является реальным указателем на вот этот вот тип. Вот и все. Ну давайте проверим. Давайте поставим точку останова. Так, пчилд b. Выполним. Как мы видим, есть адрес. Есть, есть. Хорошо. Делаем второй эксперимент. Теперь выделяем ну, память для чилд c. Запускаем так это убираем убираем чем мы смотрим 0. ну потому что pbsb не является реально этим объектом ну и точно также можно в ифах узнать если а в данном случае если не является то будет 0. вот В данном случае он является указателем на объект child c фух ну и э, планировал быстро как-то пробежаться, а получается уже 20 минут. Ну да ладно, э, надеюсь с этим сейчас быстрее. Смотрите. И последний тип э, приведения типа, то есть динамикаст. Ну как вы увидели уже по трем типам, что C++ приведение получше. Чем они получше? Тем, что э, есть определенные типы приведений, которые выполняют конкретно каждые свои э, э, задачи. То есть, нету такого общего э, приведения. Дальше. На этапе компиляции либо динамически, в данном случае динамически проверится, действительно ли ты есть э, тот, за кого себя выдаешь. Если нет, то будет нул. No. То есть, можно динамически и статически. Статически в данном случае, ну статически это не тут, это тут динамически. А, ну статически здесь проверится, если Чилд А, он хоть и является э, наследником от base А, но дело в том, что они не полиморфны. То есть это на этапе компиляции будет проверено. Так вот. Каждый из приведений типов выполняет какую-то определенную задачу. И умелое использование эти, этих приведений, этих операторов, может вам значительно облегчить жизнь и вам, и не только вам, а другим программистам, которые сразу же вот, в глаза у них будет бросаться вот эти динамик, а если динамик каст, он уже будет понимать, что это значит, что-то связано с иерархией наследования. Если он увидит где-то static каст, то он, ага, это, наверное, значит один тип к другому. Ну, по типу double в int, там float в чар или еще что-нибудь. Если он увидит const каст, он такой, ага, значит убирается модификатор const. Ага, значит здесь нужно будет повнимательнее, отчего а это он его убирает? или добавляя. если же reinterpreted cast, то тогда тут, тут это самое-самое беспредельное приведение. Ну, короче, я думаю, вы идею поняли. Давайте последний пример. Просто пример того, что может приводить что угодно к чему угодно. В данном случае адрес берется у m.i. Вот есть объект sts, и у него член класса m.i есть. Так, так, и приводится он к указателю на флот. Бардак, бардак. Дальше, берется адр адрес функции fa, вот она, которая воет, которая ничего не принимает. И приводится к указателю на функции, которая возвращает int. Бардак, скажите вы. Давайте еще добавим, который еще и принимает int. Вот так вот. Нет, на этот бардак она уже не подписывается Ладно Но в данном случае бардак Потому что fa ничего не возвращает Но мы привели к другому Дальше берем адрес Просто вообще непонятно чего То есть это просто, это, это не статическая переменная Ее по факту нету Так вот мы берем то, что по факту нету и приводим к указателю на дабл опять таки ну то есть ну полный бардак и это вообще уже наркомания идет если честно так ладно поэтому поэтому поэтому не поэтому а наверное все потому что уже почти 25 минут уже сейчас классный Поэтому что я могу сказать, используйте, привыкайте, приучайте себя к использованию C приведения типов. Но не можете, можете этого не делать. Дело ваше. Я бы советовал все-таки использовать это почему потому что э, даже когда вы будете писать вы вот возьмете к примеру свою программку на C или просто C++, плюс плюс и там есть сишны э, приведение типа и вы такие опа я сейчас перепишу и вы такие елки-палки а какой же тип приведения применять до динамика кстати каст каст или интерпрет вот это и вот тогда тогда у вас и начнутся вы начнете вспоминать а что же вы делали и, и, и начнете, возможно, где-то, и уберете эти преобразования, что-то перепишете. Вот, потому что использование этих четырех типов уже заставляет думать, а какой конкретно из них использовать. Вот это использовать я не рекомендую. То есть в данном случае, в большинстве случаев, вон статик каста хватает. Но вот это, вот это очень редко а лучше вообще не использовать а, ну теперь точно все поэтому используйте предпочитайте приведение типов в стиле c++ так ну и ну и ну и все поэтому всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем и все такое всем пока